Triannex. Real Business Team Всем привет, меня зовут Ася Стрельцова. Я являюсь участником международной команды интернет-предпринимателей Трианекс. Сегодня я отвечу на вопрос, как правильно сделать рекламу бизнеса. Для того, чтобы на него ответить, я вам расскажу самые две часто допустимые ошибки, допуская которых у людей просто ну, не получается никакого результата по бизнесу. Наверняка вы часто встречали такую рекламу, как заработать в интернете, не выходя из дома, тратя на это всего 2-3 часа в день, ну и что-то в этом роде. Вот Давайте разберем самых две главных ошибки. Первое. Как заработать деньги, не выходя из дома? Вот скажите, кто сказал, что каждый человек хочет сидеть дома? И для чего он тогда зарабатывает деньги? Для того, чтобы складывать их куда-то в коробочку и сидеть дома, и никуда не выходить? Вот знаете, тут идет ошибка в том, что целевая аудитория, она сужается. Это рассчитано конкретно на тех людей, которым, собственно, ничего не надо от этой жизни. Деньги для простого у них, ну, может проживание, может чего-то еще, но по каким-то другим причинам они просто хотят сидеть дома. Вот Сегодня а, людям нужны деньги для того, чтобы осуществлять свои мечты, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы а, путешествовать еще на какие-то другие желания. И сегодня надо позиционировать этот бизнес не как сидеть из дома, а для того, чтобы каждый человек с помощью вашего бизнеса мог и путешествовать, и в любой точке, где бы он ни находился, он мог строить этот бизнес. Вторая ошибка в таких рекламах – это тратя 2-3 часа в день. Знаете, отношения в в бизнесе. Не важно в бизнесе, не в бизнесе, не, ну, тут главное в бизнесе начинать именно с правдивых отношений, именно с правды. Потому как вы начнете ваши отношения, так вас издублицируют ваши партнеры. И сегодня, неважно, новичок вы, не новичок, каждый бизнес начинается с того, что надо действительно вникать в это, надо мощно стартовать. И для того, чтобы мощно стартовать 2-3 часа в день, зачастую бывает мало. Сегодня действительно можно развиваться таким образом, что самому выбирать, с каким темпом двигаться, но чем больше вы уделяете этому времени, чем мощнее вы стартуете, тем больше потом у вас свободного времени будет в будущем. Итак, друзья, а как же все-таки правильно делать рекламу эту? У нас сегодня существует классная международная команда интернет-предпринимателей Трианакс, и у нас есть профессиональная бизнес-академия. Мы сегодня на практике проверяем новую систему ведения бизнеса. Я говорю, что открыто она сегодня дает очень хорошие плоды. Буквально за первую неделю мы сегодня стартовали с новой мощной компанией, Кайрос, и буквально за прошлую неделю, стартанув, я заработала около 800 долларов. Да, это немного, но это только начало. И, друзья, я сегодня хочу вам сказать, если вы хотите иметь четкую систему, проверенную систему, быть в тренде все время, то присоединяйтесь к нашей команде международных интернет-предпринимателей Trianex. Прямо сейчас обратитесь к человеку, у которого вы увидели это видео, подпишитесь на этот канал YouTube или обратитесь в контакты Skype, которые вы увидели под этим видео. А с вами была Ася Стрельцова. До встречи в следующих видео. Я желаю вам огромных хороших результатов.